Здравствуйте, Hola, я Хуан Хесус, винодел Бодеги Дегевара из региона Рио Дегустируем вино Резерва. изготовленное из 95%, 95 винограда сорта Темпранио и 5% сорта Грациано. Сорт Грациано приносит в вино устойчивую azules. и насыщенную окраску. Canto, canto Приглушенное журчание при наливе в свидетельствует о плотности вина. Интенсивный, блестящий, вишнево-красный цвет вина. В букете очень богатые ароматы, ликерно-сливовые, ликерно-вишневые и даже коньячные. Восхитительно. Вкус чистый, элегантный, шелковистый, сливочный, интенсивный, но сладковаткий и располагающий. Выраженные мягкие бархатистые танины очень привлекательны. Мы всегда рекомендуем к основным блюдам, а также можно продолжить шоколадом и десертами. Наслаждайтесь. Всем на здоровье.